Всем доброго дня! У нас с сегодняшнего дня появляется новая рубрика, это публичные ответы на вопросы. Под видео будет скинута ссылка, нужно подписаться на канал, эксперт криптовалюты Максим Штефюк, и по ссылке писать вопросы, которые актуальны, если вы хотите получить на них ответы. Желательно одинаковые вопросы не писать, но в принципе мы как модераторы это сами редактируем. Что касается также, в видео сейчас будет очень много, да, в принципе, сейчас много актуальной информации, много чего нового происходит, новая волна призм, ее мощное развитие. И по видео сейчас уже есть много готовой информации, которая будет поступать к вам достаточно часто, да, практически ежедневно. И в этой рубрике мы сразу же хотим обратить внимание, мне пару дней назад попало видео от Руслана Захаркина, ему огромный привет, респект и уважение за его труд. Я очень рад видеть в нашей команде молодых предприимчивых людей, которые четко знают свою цель, идут к ней осознанно. Поэтому это очень меня радует, что молодые активные люди с головой присоединяются в нашу команду. Сейчас это будет происходить большим наплывом, так как у нас новая волна призм, она развивается достаточно быстро, еще сильнее, чем была до этого, потому что самые сложные времена остались уже в прошлом, это первое время. Сейчас все уже, как само собой разумеющееся, растет, и призм развивается вокруг каждого из нас, потому что мы несем эту информацию. Плюс ко всему, можете меня поздравить, две недели назад в эквиваленте рубля я стал миллионером вот. Но это не самое важное, потому что самое важное то, что а, да, я молодец, я натрудился, это здорово, а я себя за это уважаю и горжусь своим трудом. В первую очередь актуально то, что в нашей команде за этот же период появилось более 20 человек, которые, находясь на работе, вышли на а, пассив в эквиваленте рубля, опять же, полмиллиона рублей. И порядка 200-300 и более человек сегодня имеют от 100 до 300 Тысяч также пассива. Это очень круто, я очень горжусь нашей командой и таким развитием. И такими возможностями, которые мы получаем, используя инструмент призм для себя, когда с ним вместе работаем. Вот. Руслан в своем обращении задал мне вопрос, касаемо курса и каким фактором являло понижение на Cap курса призм. Скажу прямо по поводу кражи 1 миллиона монет, которую взяли у лидера Призм, конечно, это сыграло роль, так как попав эта сумма к мародерам, они ее скидывают через биржу. Тем самым идет наплыв сброс курса. Это играет роль для тех, кто обращает внимание на биржу. Но призм очень интересный инструмент, с какой стороны на него не посмотреть. И в призм главную роль играет в первую очередь общество то есть то комьюнити, которое мы создаем. Почему? Потому что сегодня, обмениваясь, продолжая обмениваться между людьми по курсу, ну, для примера скажу, это такой намек на рекомендацию, 60-63, мы всегда меняем спокойно, друг с другом. Не нужно искать этого а, спекулятивного инструмента, где купить подешевле и так далее. Нужно осознавать, что монета это самое ценное, что сегодня есть в мире. И когда мы сами рынку предлагаем приобрести эту монету, чего мы не делаем, а, подешевле, это значит, что когда мы сами захотим туда пойти, и поменять монету, если есть необходимость, так как Баба Зина, напротив, еще рубль считает актуальным, она уже также отреагирует на то, что мы сегодня несем. Поэтому для лидеров и для владельцев чатов, для владельцев обменников, я настоятельно рекомендую зафиксировать курс, несмотря на то, что происходит на бирже. Это будет самый адекватный поступок, самый грамотный осознанный, который нам всем сегодня нужен. Вот. В принципе, что касается, опять же, вопроса Руслана, а восстановится ли курс и что с ним будет дальше, конечно, да. У призм сейчас реально новая волна, очень мощное развитие, оно только начинается. Поэтому каждый, кто увидит это видео, присоединяйтесь к призм прямо сейчас, пишите тому человеку, у кого на канале вы увидели это видео, или а, кто вам скинул его в личные сообщения, обязательно пишите ему прямо сейчас, что вы хотите участвовать в призм. А по поводу вообще, стоит ли не стоит, будет сейчас много тоже новой информации. Так вот, курс, он восстановится обязательно. И сегодня глупо продавать монеты по низкой цене и даже покупать их по низкой цене. Также глупо, потому что выгодно нам всем фиксировать для себя определенную стоимость этой цены для нас единицы, которая сегодня на самом деле нас кормит. Большинство из нас, каждый, кто оказался в призм, очень ценит призм. Кто к ней прикоснулся, это будет каждый из вас. Поэтому осознайте, включите дальновидность и двигайтесь к цели, принимайте мои рекомендации обязательно. Что касается Анастасии Ясинской, то я не совсем понимаю, не понимал до видео, которое снял Руслан, кто это такая. Это здорово, это нормально вообще. Девушки любят проявлять а, знаки внимания, какие-то свои фишки, чтобы привлечь внимание мужчины, которые делает определенные результаты. Поэтому Анастасия молодец, это круто. А, вот. Я думаю, это будет много, так как информация обо мне разрастается очень быстро, разрастается о призм, и это только начало. Самое интересное у нас уже сейчас начинает происходить. Также, несмотря на то, что курс на бирже падает и так далее, сейчас открывается новая платформа, это наши команды платформа, на которой люди еще больше смогут обменивать товары, разные услуги и другие ценности на монету. Также появилась брендовая одежда, как вы можете увидеть, которая для вас актуальна, можете приобретать, обменивать свои монеты, она вы сами все поймете в принципе, когда сделаете заказ а, и получите эту одежду. Что она делает с вами и все остальное? Это очень круто, когда в такие моменты, как сейчас, а, мы продолжаем развиваться и развиваемся еще быстрее. А Призм развивается с арифметической прогрессией. То есть то, что сегодня нас там сотни тысяч человек, завтра Каждый подключит по одному человеку просто из своего окружения, и нас будет уже 200 тысяч человек, а послезавтра 400. А сколько человек будет у тебя, решаешь прямо сейчас ты. Поэтому каждый день ты сейчас делаешь эти действия, несешь информацию и открываешь кошелек каждому, потому что спрашивать даже не нужно, это не актуально. Мы сразу берем и открываем человеку кошелек, дарим ему монетку. Руслан, буду рад ответить на все вопросы, которые ты будешь задавать по видео. Поэтому пиши, скидывай информацию, подписывайтесь на канал Руслана Захаркина и подписывайтесь на наш канал, эксперт криптовалюты Максим штыфюк Обязательно приглашаю вас в группу призм официал, для того, чтобы быть в курсе всех новостей, актуальных, черпать информацию, брать информацию про безопасность, делиться ей со своими последователями и развивайте призм. Всех благ!